Заказался для зимы велосипед неделю назад сегодня пришел я буду его распаковывать <клёх> дорожный односкоростной самый простой не ломался на нем минимум узлов. не упало будет летом бывает приходится часто зимой часто чинить велосипед то его буду распаковывать так что мы имеем комплектик раздели нашла велосипед почти собранный в общем Оба, да конечно армированный ну, ничего страшного. Надеюсь. Так. И падать. Защита от цепи есть. Все тут есть. Жалко, что они, конечно, собрали колеса. Придется все равно разбирать. Так, я буду ставить. оставить есть. Поставлю сейчас. Он, конечно, тяжеловат. Но для зимы будет самое то. Так. Почему-то написано, что это женский велосипед. Странно. Такой-то рамой. Рама 19 дюймов, колеса 26 дюймов. Протектор, конечно, здесь не очень, но ладно. Больше всего не понимаю, зачем они колесо вставили уже на место. если бы его в вот раме приложили, как переднее колесо, посылка была менее объемная. И самое интересное, писали в комментариях, что есть. Инструкции, тут я здесь не нахожу. Но я не думаю, что это только сложное будет, что я не смогу собрать простой такой велосипедик. Так, меня интересует, если тут есть ли крепление для флагодержателя. Но я смотрю, их здесь нет, придется сверлить. Я буду ставить аккумулятор. Куда крепить не знаю. Или к багажнику, или сандалить, или к краме. Самое интересное, что я не нахожу в комплекте педалей. Педали почему-то отсутствуют. Не заметил, там еще была одна флеска. Здесь, скорее всего, и сидушка, и педали. Кто думал, старые старого велосипеда? Кстати, у меня велосипеде педали сломалось. Не знаю, я обнаружил там только сидушку. Педалек я не обнаружил, не обнаружил нигде. Ну, ладно, это не беда. У меня есть старые велосипеды, из которых я сниму педали. Так, сейчас надо снять заднее колесо. Подумать, что делать с рамой. А вот и нашлись. Вот в этой коробочке, оказывается, они были. Сейчас ее посмотрим. Так, рама у этого велосипеда такая, ну, как, конусная. Сначала думали, что сюда невозможно будет поставить аккумулятор. Но в итоге просверлили, шесть дырок. Решили делать шесть дырок. Сначала хотели сквозь чтобы держать лучше. Потом нарезали резьбу. В принципе, держится вполне неплохо. Вот, пожалуйста. Так, это для аккумулятора. Сейчас буду собирать велосипед. Да, резину поменяю. Это я не буду снимать, это смысла не вижу. Вот уже собираю велосипед, поменял резину. Вот. Накачал. нетор на переднее колесо пойдет. Поставил заднее. Настроил скорость. Ну, в смысле. Тормоза настроил. Все работает отлично, корректно. Так. Такие не детстве. Кстати, руль. Такой же как у детского велосипеда советского. Немножко здесь, конечно, да. Подправить надо, ослабить каретку, чтобы он. Чтобы инверсия была. Так ход другой слишком. Но это я сейчас быстро сделаю. Всегда, когда крепите колесо, необходимо делать так, натяжку, когда он крутится. Он потом инвестировал обратно немножко. И вот так, путем нехитрых манипуляций, из остался сотых остался, получается электровелосипед велосипед Довольно красивый. Рама 19 дюймов, не знаю, мне кажется, 19 дюймов больше. Плюс этого велосипеда, то что зимой постоянно портятся узлы, те пристягиваются. На этом такого не будет с велосипеде. Плюс... Да. Тормоза будут работать все время хорошо Не стараться колодки, не скрипеть Как обычно это зимой происходит Ну и то, что мне нравится, руль можно выше делать Сидушка классная мягко. И на самом деле он, Думал, что он будет тяжелее Болтик Лишний А, и под эти Покрышки у меня не подошли Крылья, не встали цеплялись краями поэтому я фирю оставить не буду но буду когда, чисто когда зима буду на нем видеть там потает вы должен без мотора вот такая замечательная вещь появилась О, красота